домика деревьев у нас стоят шквалистые шквалистые ветра так хочется показать вам свои цветочки потому что июль это максимальное время цветения всех посадок всех наших цветочков и начала я с гацани. я всегда не перестаю удивляться разнообразию расцветок этого безумно красивого цветка Посмотрите, вроде они у меня сидят здесь в одном месте все. Это место у меня перед домом. И все они разные. Все они очень-очень разные. Посмотрите, какие яркие и необычные расцветки у этого цветка Кацани. Я сажаю ее уже не первый год. И как же она мне нравится. Это просто какой-то Волшебство, честное слово. Очень красивый цветок. Здесь у меня росла роза и растет, и растет, здесь у меня растет розы плетистая. Она отсвела. Ну, она за лето несколько раз цветет. И я думаю, что еще будут цветы. Она у только первый год. Думаю, что я еще увижу цветы. Она только-только начинает приживаться. Всегда хороши ромашки. Всегда хорошо. Посмотрите, какие у меня огромные. Какие огромные у меня ромашки. Это мне прислала Людмила Попова с канала. Людмила Попова. Вот полюбуйтесь еще нагоцанию. Это у меня клумба перед домом. Смотрите, какие же они разные. Вроде пакетик-то один и тот же был. Посмотрите, какие красавицы. Очень необычная расцветка. Их много, и всего это один костик. И вот он будет так сидеть. Сидеть, и вот начинается цветение. Это в июле. Хотя посажено это кацание. В январе. Посажено в январе. Для меня максимальное цветение и буйство красок, цветов. Начинается в июле, это понятно, именно тогда, когда начинает свести барходцы. Посмотрите, вот какие яркие они, какие красивые. Ну, я не знаю, я их называю звездочками. Они очень-очень насыщенного цвета. И очень радует взор. Просто сразу заходит человек в ворота и видит вот эти барходцы, насколько они хорошенькие, красивые. Ну и, конечно, украшением является петунья. Она уже сейчас максимально цветет у меня. Аист у меня среди цветов стоит. О, посмотрите, как хорошо. Очень красиво кстати, цветок. петунья просто обворожительна. у петунья цветок такой, как начнет свистеть, все, уже его не остановишь. Вот они в сочетании с бархатцами. Очень красиво смотрятся. Ну, распустилась. Очень хорошо себя комфортно чувствует. Ну, конечно, ветра мешают ветрам. Вот это вся проблема. Здесь у меня место сделано специально с горошек дружно эти стеночка уже поднимается поднимается и в скором времени он зацветет вот уже уже вот созревает созревает уже цветочек скоро будет это будет очень красивое зрелище потому что здесь и розовые и бортовые и голубые у меня всякие разные разные сорта душистого горошка а здесь у меня стоит пеночек посередине пока у меня очень милый, розовый, белый, фиолетовый, очень красивый, конечно, очень красивый. Дуня распустилась, красотка такая у меня здесь стоит <с Powell> в бедре, очень красиво. Вот эта стенка меня всегда-всегда радует, это девичий виноград у меня здесь и Новое здесь. Все не очень давно посажено, поэтому она только-только начала цветать вот Еще такие бутоны набранные. Только начинает распускаться. Здесь у меня ромашки цветают. Это у меня белое облако. Белое облако. уже все у меня молоденькое такое видите но она уже начинает распускаться ну, я думаю будет конечно результат чуть попозже я тут вот привязала к стеночке вот эти цветочки очень неплохо у меня среди шариков моих самодельных стоит розочка когда-то подарили мне дети на 8 марта. Она стоит здесь уже года 3. Но очень обильно цветет. Вот сейчас она скинет свои цветы и будет еще набирать цвет. Она так все лето, все лето потихонечку цветет. Но я каждый подкармливаю. Я мочевину, мочевину добавляю. И для цветения, конечно, обязательно монокалий я добавляю в поливе обязательно. Мои гортензии, они пока еще не цветут. Это ванила прайс. Ну, только второй год у меня тоже, поэтому я еще пока не видела цветения. Это же Но она набирает уже. Ну, может быть. Думаем, что будет. Очень хорошо у меня здесь пристроились вот эта стена тут сарая. На ней тоже петунья очень хорошо сидит. Ну вот дихондра, я ее посадила еще в январе, но больше сажать я не буду ее. Какая-то она такая хлипенькая, ну, Вроде растет из семи семечек, которые были в пакетике. Вот выжила два, и то вот такие вот маленькие. То ли у нас холодно, то ли ветер. Я не знаю, не хочет она расти, но я -то ее... тут горшочек определила. вроде ну, вроде так плети опускает. Может к осени будет что-то, но пока не очень активно. Вот лобили очень красивые у меня. -то тоже горшочки на стене. Очень яркая, такая, сочная. И очень хорошо петунья вот здесь вот на Валаре. Красивая такая яркого насыщенного цвета. Мне очень нравится. Вот так у меня смотрятся вот эти мои горшочки на стене. Я выхожу утром на крылечко и вижу эту красоту. Но как же не радоваться тому, что ты видишь, а видишь ты яркие краски, насыщенный цвет, цветы, которые создают настроение. Цветочки у меня посажены везде, вот здесь вот при входе в летнюю кухню у меня сидит плетистая роза, очень красиво. Я тоже посадила первый год что это желтая. Вот видите, какая розовая получилась. Очень насыщенные цвета такие красивые. И она активно цветет. Уже давно цветет. Вот все собираюсь вот показать, и не получается, потому что просто сногсшибательный ветер. Просто не получается никак. Не знаю, насколько получится всего. Заснять. Это у меня тоже петунька такая, пушистая, махровенькая. И вот тут скромненько, конечно, у меня примостились мои бегонии. И бегонии на пенечках тоже пристроились. Это вот белая бегония. Белая бегония, желтенькая красоточка. У меня здесь три кубинечка, они посажены в большой горшочек. Я думаю, комфортно, удобно очень. И еще вот такая вот темно-темно-вишневого цвета. Вот у меня полка с гераниями, полка с гераниями очень хорошо сидит, цветет, прям герань очень красивая. Видите, как? такие большие-большие герани у меня. А здесь вот злаковая посажена, злаковая, посмотрите, какая красота. Я первый раз сажала, это мне прислали в подарок, я посадила и не жалею, я буду сажать теперь каждый год. Посмотрите, как это красиво смотрится такие зайчики, заячьи хвостики, ну очень хорошо, очень красиво. И геранька у меня вот тут подвешена. Буду теперь сажать герань, уж очень хорошо она, ампельная герань смотрится. История этой герани такова, что я в 17 году мы были осенью в сентябре мы были в Турции, и вот в отеле очень много этих ампельных гераний, я отщипнула несколько штучек. Посмотрите, как она распушилась и как она хорошо себя чувствует. Я показывала вам уже свою клумбу, которую моя самодельно я делала. А здесь тоже вот этот злаковый посажено. Вдоль забора. У меня здесь ничего не было. Я вот посадила. Здесь в горшочке вот эти злаковые. Это у меня ясколка, она еще не цветет. Вот, посмотрите, как хорошо у меня прижилось какое-то, что мне знакомая дала. Такой стелющийся, как называйте я не знаю, тоже среди моих самодельных камушков комбо. И вот эта красота мне очень нравится. Это иберис. Вот всегда теперь я его буду сажать. И не так редко надо сажать его. Я думаю, это почаще. Посмотрите, как хорошо он тут пристроился. Прям, ну, прям нравится, нравится. исколка и тоже будет скоро цвести. Очень хорошо смотрится. И на противоположной стороне дальше у меня идут помидоры. Тут тоже такая у меня вот клумба. Я всегда сажаю вдоль тропочки бархатцы. Вот они какие красивые. Ну, везде разного цвета. Я пытаюсь посадить их. Вот у меня петуния. Ой, люблю я вот этот юночек, он такой неприхотливый, и цвет разный, и розовый, и вот белый, посмотрите, какой красивый, вот такой-то розовенький с узорчиками. Но это цветов утра, поэтому, конечно, утром они смотрятся веселее, но утром такой был сильный ветер, я не могла никак даже сосредоточиться на то, чтобы заснять. И здесь у меня вот тоже питонь сидит. Питонь хорошая. Очень хорошая. Здесь вдоль тропочки также у меня сидят бархатцы. Они еще пока не в полную силу раскрылись, конечно. И здесь вот вдоль тропинки тоже очень хорошо у меня цветет джаконда беби. Петни. Очень красивая. И здесь тоже. Очень хорошо. Петуния нынче удачная, хорошая сказать нечего. Вот она какая, видите. И здесь между горшочками с петунией я посадила иберис. Я пожалела, что недооценила этот цветок. Его надо сажать почаще, чтобы он был ковриком таким стелился. Знаете, как много цветов у него? И надо сажать почаще. Я просто раз первый раз его посадила, знаете, сколько бутонов, сколько завязи, он еще распустится и покажет, насколько он хороший цветок. Он просто маленький такой красавчик, мне нравится. Здесь у меня вдоль, вдоль забора тоже вот очень мелкие-мелкие такие посаженные бархатцы, знаете, это очень красивое, они растут таким облаком, вот их много-много. Вот очень красивая да Стива. но она у меня молодая поэтому скорее всего, не настолько ярко смотрится вот эти маркетсы, я вам как-то покажу отдельно очень просто оранжевая облако из мелочей из маленьких из многих цветов скоро распустятся лилии вы посмотрите как хорошо они уже открылись. Ну, тут все все по-разному зацветают. И очень красиво. У меня тут клумба такая большая. Видите, скоро-скоро тут у меня все это зацветет и будет просто великолепие. Великолепие, великолепие будет ли, лилии. Я, наверное, отдельно покажу вам это цветение лилий. Но у меня как-то цветы посажены везде. Вот везде по огороду, среди фасоли. Видите, фасоль. Травы, петрушка, а у меня вербеник цветет. Вот там, видите, салат. И вот у меня этот вербеник. Везде, везде вот у меня тут цветы. Посмотрите, какие они насыщенного яркого цвета. Просто красота. Они давно уже стоят, давно цветут. Если кто не сажал этот цветок, посадите. Но он несколько агрессивен. Я, наверное, у меня это не то место, где я его посадила. Но тем не менее, это очень украшает участок. Сажайте дербеник, не пожалеете. Вот видите, среди фасолей фасоль. Вот. Очень красиво. Зацветут скоро лилии. Вот здесь вдоль забора у меня всегда какой-то был мусор, всегда какая-то грязюка была. Решила я сделать клумбу из мальвы. То есть это что кроза называется. Это у нас уже вот тут так так. И выход, выход уже на картофельное поле. Вот это калитка, и вдоль калитки всегда все было захлоплено всяким мусором. Я решила, что посажу-ка я сюда мальву. Вот. Идет она безумно красиво. У меня такое разноцветие было их куплено. Думаю, у уже завязываются цветы. И я думаю, что это будет очень красиво. И вроде скромненько здесь у забора, не видно мусора. Потому что ну, самое место ей стоять в рост и никому не мешать. Потому что Растение это высокое. Здесь у нас виноград, вот такая зона кустиков, Новые посаженные у нас просто смородины, желтника, яблонька вот маленькая посаженная для младшей внучки. И здесь вот вокруг яблони я всегда, всегда я сажаю бахты. Посмотрите, как они хорошо украшают, украшают площадь вокруг яблони а вот здесь за виноградом вот у нас виноград за виноградом вдоль теплицы посмотрите целый ряд бархатцев у меня они только зацветают потому что здесь все-таки теневая сторона такая но чем они мне нравятся ничего под ними не растет никакой травы представляете ну никакой травы вот. чем же это хорошо что ничего не растет и я даже не беспокоюсь не пропалываю я знаю что сейчас они Зацветут и будет и красиво, и в то же время будет без сорняков. Вот еще хотела показать, у меня здесь две яблоньки, и вокруг них я тоже сажаю сюда бархатцы. Знаете, как красиво. Все равно и пропалывать надо здесь, а вроде вот стоят они, стоят бархатцы вокруг яблони, но это так мило, мне так нравится. И я уже много-много лет сажаю. Знаете, как красиво. Посмотрите, как это хорошо смотрится. Если вам понравилось, сажайте. И еще у меня есть участочки, где всегда растут цветочки. Я здесь ничего не сажаю. Тоже вот вархатцы посажены. Эти какие совсем другие уже. Кухия. Вот она хризантема. Почему-то вот выжила только одна. К сожалению. К сожалению. Что не дозусь я, когда у меня расцветут вот эти бархатцы, как они сидят, Посмотрите, как они распушиваются. Их можно посадить одно растение в какую то емкость, и будет вам счастье. Посмотрите, сколько здесь а, цветочков. Они зацветают. Это будет просто волшебное оранжевое облако из мелких-мелких цветов. Ну, здесь по соседству другие бархатцы тоже. Но это не менее, не менее, скажем красивые тоже очень, ну, цвет оранжевый всегда был интересным цветом, насыщенным, красивым. Вот. такие вот бархатцы разные, вернее, разные. Но в основном низкорослые, я не люблю высокий цветок, которые сажаю обязательно каждый год.